Всем добрый день. Сегодня у нас вторая распаковка, продолжительностью больше года. На моем канале есть распаковка бокса Орика для жестких дисков и твердотельных накопителей форм-факторов два с половиной дюйма. Один мы протестировали, а именно на скорой чтения и записи жесткого диска-тошиба, и результаты были представлены в том видео, где была первая распаковка непосредственно этого бокса для жестких и твердо накопительных дисков. Сейчас у нас вторая часть будет а именно то есть мы посмотрим как ведет себя данный бокс если вы будете использовать непосредственно внутри этого бокса не жесткие диска, а твердотельный накопитель вот у меня есть свободный вариант твердотельного накопителя который мы сняли с ноутбука временно так и его и мы протестируем так внутри у нас находится непосредственно как обычно документация сам бокс вставляется непосредственно диск также есть кабель usb 3.0 воспользуемся от уже распакованного варианта и его сейчас мы Протестируем на скорость чтения и записи данного твердотельного накопителя и посмотрим, как ведет себя этот диск непосредственно внутри данного бокса Орика. Также воспользуемся еще одним моментом, а именно переходником экспресс Card для ноутбука для USB 3.0, как раз непосредственно для того интерфейса, на который данный бокс рассчитан. Посмотрим, какие получились скорости. Давайте подключать бокс вместе с твердотельным накопителем, сам диск. Вот как видим, он определился у нас. Так, размер его показан. То есть можно посмотреть видео на моих каналах, где я модернизировал ноутбук Toshiba H661EM. Вы этот там диск увидите. Кристалл Дис Давайте посмотрим. Характеристики подключенного бокса внутри находящегося твердотельного накопителя сам диск. Так, это у нас диск F. То есть мы сейчас открыть. представлены следующие характеристики. То есть как видим используется сериал АТА, третья версия. Максимальная скорость, которая доступна через сериал Та. Давайте посмотрим, что у нас получилось непосредственно в Crystal Disc Mark по скоростям записи чтения твердотельного накопителя SanDisk, Disk, который установлен непосредственно в боксе Orika. В результате получились следующие данные. Давайте рассмотрим то что у нас получилось непосредственно еще в одном синтетическом тесте а именно ssd бенчмарк получили следующие результаты при проведении теста характеристики указаны здесь результаты которые мы получили указаны непосредственно в этой секции по запуску программ ISO и игр с внешнего бокса корика в котором установлен непосредственно твердотельный накопитель сангиз получили данные результаты